Bye. всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связано с чехлом который предназначен для триммера philips one blade но справа располагается другой немножко триммер который был на моем канале этот триммер для тела philips bg 105 можете ознакомиться все желающие но по своей сути практически размеры одинаковые и сейчас посмотрим подойдет ли этот триммер к этому чехлу который предназначен для другого триммера все шло у нас из китая достаточно быстро ну как бы Быстро. В течение трех 4 недель, около месяца максимум. И пришло вот в таком состоянии. Как мы видим. Ну, сверху было, как обычно, у нас там белый пакетик с пупыркой. Ну, а внутри находилось следующее изделие. Давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. И осуществлять примерку. Подойдет ли данный тример к чехлу, который предназначен для другого триммера хотя и того же производителя. А именно Philips. A.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 Достаточно аккуратно сделан. Здесь он даже есть ушко для того, чтобы прицепить ремешок Надеюсь, он будет внутри. Ну и стандартный у нас здесь идет материал. влагозащищенный Отлично у нас открывается замочек. И внутри здесь вот есть специально выдавленная под объект стример One Blade Philips. Ну, а здесь находятся кармашки, О, кстати кармашке есть соответствующий ремешок на руку ну и давайте кстати, сейчас примерим как он себя ведет данный ремешок ну немножко что-то кризловастый он есть но все же ремешок есть если что потом можно будет выправить ну и как видим все у нас прекрасно держится То есть вот такой вот у нас получился чехольчик тренишком ну и давайте осуществим примерку удобно что есть кармашки здесь правда кармашки предназначены также тоже для насадок Если бы мы насадку уже видели когда рассматривали триммер на моем канале ну, то есть он удобно там размещается и ничего с ним не происходит ну, да, здесь есть резинка у нас фиксирующая что отсутствовало в чехле, в котором находилась у нас ой, машинка для стрижки волос. Ну, он притык помещается заодно. То есть там у нас ничего не выпадает, все надежно фиксируется. И также достается. Закрываем. Ну и либо храним до момента применения либо использования. Ну, либо как дорожный вариант у вас, есть, если вы куда-то уезжаете, надолго есть кто взять с собой, чтобы ничего не сломалось и функционировало, вот такой вот у нас тихол, отличного качества, здесь он какой-то фланелевая подкладка мягкая, тело вмещается надежно и сохранно все будет да у блейда там есть еще зарядка то есть еще сюда зарядку можно поместить кстати может быть картинку уже предоставил вашему вниманию что из себя представляет триммер OneBlade Итак, я вам продемонстрировал чехол, который подходит не только к назначению к триммеру One Blade Philips, но и также подходит к триммеру для тела Philips BG105. Все достаточно хорошо размещается, надежно и хранится до момента применения либо до момента использования в поездках, если вы куда-то уезжаете. Каждый делает свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал. Вашему вниманию предоставил данный чехол, который предназначен